Доброе утро, дорогие друзья! И это канал Тех Минимум. Это будет небольшая серия уроков-подсказок, очень коротеньких, с теми проблемами, которыми вы можете столкнуться, работая в программе Adobe Premiere Pro. Вот у нас программа 2019 года. А тема такая, как максимизировать окно. Иногда это бывает необходимо, например, окно эффект Controls, вот uh, у нас здесь очень коротенькая линия ключевых кадров и когда иногда нам бывает нужно uh, максимизировать это окно увеличить его на весь экран для того чтобы было видно как работать с ключевыми кадрами что делать когда у вас не работают другие кнопки максимизации окна например тильда не работает ее не работает shift ее или там контр плюс ее тоже не работает то есть вы пересмотрели все инструкции у вас ничего не получается ребята есть простой метод просто эффект controls жмете вот сюда входите в это окошко так жмете левой кнопкой мыши извините за подробности panel group settings нажимаете это э, установки э, группы на панели close закрыть замок а вот и maximize panel group максимизировать жмем все mm -hmm. наше окошко вышло на полную программу и здесь вы можете э, работать с ключевыми кадрами которые вам нужны пожалуйста устанавливайте все что вам нужно ну, а как выйти? Опять-таки жмем на эти три чёрточки, открываем всплывающее окно Panel Group Settings и теперь Restore Panel Group Size, то есть вернуть размер панели группы. Жмем, всё, наше окошко на месте, привычный вид. Ну все, дорогие друзья, кому было полезно это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. По премьеру буду сейчас маленькие группки коротких видео. Итак, всем пока. Удачной вам работы, успеха. С вами был канал Техмини